Всем добрый день. Меня спрашивали подписчики, что такое кальций для курей. Вот смотрите, это дешевый вид кальция для курей. Кальций нужен курочкам для того, чтобы яичная шкарлупа была твердая. Если нет возможности купить в аптеке кальций, ну специально продается порошочек такой в ветеринарной аптеки, тогда берете просто ракушняк, вот обыкновенный ракушняк. Крымский, одесский. Какой у вас есть? Это на данный вид, не знаю. По-моему, крымский раз. Такой он рыхлый. Одесский более набитый. И бьете вот так меленько. И тоже хорошая будет. Подкормка курочкам для пищеварения. И укрепляется яичная шкарлупа. А если у кого есть цыплятки, то... Это еще хорошо действует для укрепления костей. Ну, то есть, когда яйца ставить в инкубатор или под курочку, потом вылопливать крепкие цыплятки. Я сказала, все Давай ты раз. Всем привет. Спрашивали, где взять кальций для курей. Кальций для курей продается в ветеринарной аптеке. Можно взять. Можно Сбери яичную руку. шкарлупу. Пей. Собирать, потом бить, молоть. А. Тоже давать. Он нужен, чтобы у курочек были крепкие кости. Крепкая шкарлупа в яичках была. Также дают цыпляткам кальций для роста костей и укрепления костей. Мы вот кто на побережье Черного моря живет, даем обычный камень ракушная. Вот видно, как тут за миллионы лет откладывались ракушки, отмирали и откладывались. И получается вот такой вот камень. У нас старый город, вот из такого камня построенный. Его нарезали и строили город. Достать его у нас очень просто, он везде можно найти. Вот мы его отрубаем кусочек и вот так вот бью. Вот вам и кальций. Тут и ракушка, и песочек курочка, Тут все есть. Которые курочки э, в загородках живут, не гуляют, не имеют, вернее, вольного выгула. Обязательно кальций надо давать. Даже взрослым курочкам для укрепления яичной скорлупки. Ну, сейчас мы им дадим, увидите, как я им Несем, да? Да, сейчас, подожди. Артем, давай дай. соберем это все. Собираем. Смотри, соберем все в ведерко. Биты ракушняк собрали. Собрали. Артем, пошли. там надо на тряпочке бить. Идем будем кормить курочку Идем. Давай, сама туда. Ты высыпешь, и я покажу. Это наши курочки, они ждут вкусняшки, они любят. Курочки Легор у нас. А это... петух Арпингтон. А это наш Серафим Арпингтон, мы его любим. По сравнению И с курочками. У него уже много лет. Какой он огромный, Лежу да? У нас для красоты. Артем, вот где наш петух? Вот у меня здесь. Вот здесь у них постоянно имеют доступ Не к кальций. Не надо собачку трогать. Себе клюют. Он у них там есть постоянно. Вот. И они выбирают себе, какую да. нужную им ракушечку или мел. Курочки у нас в загородке живут. Курочки у нас легорн. Было много порода у нас. И адлерские серебристые, арпингтоны. Много держали. Ну... Мы решили, что мясная порода нам не подходит. Почему? Потому что ну, мало яиц несут, а кушают много. Мастер Грей держали, очень хорошая порода. Продуктивная, она и мясная, и яичная. Но в итоге перешли на леггорнов. Почему курочка небольшая, она не мясная, но она исключительно яичная порода. Формим мы их. Вон там кукурузка, пшеница, горох, Все, что есть. Можно ячмень бит давать смесь делать. Вот у них зерно-смесь. А также все отходы со стола у нас идут. О, петушок. Певец. Подрались. Арпингтон ему немножко перья на шее повыщупала. А тому ничего нет. А тому ничего. Он хозяин у нас. Выводили мы сами этих курочек, покупали э, яички, нам прислали. Да, видишь? О, ого! Иди, потрогай его. Вот. Но некоторые у нас курочки, видно, близко скрещивание, немножко с кривыми лапками получились. Но ничего, они себе несутся, все нормально, ходят для размножения, наверное, уже не будет годиться, да? <свят> Ударился? Да, ну, для размножения надо поменять петуха, надо другого петуха найти, чтобы не, не родственник. <свят> да, чтобы не было. Смотри, как у него перо торчит. Ну это же не подрань. Артём, посмотри, как у петуха перо <свят> торчит. Поди вот. Ой, как <свят> старается. <свят> это он Банжария. с тобой разговаривал. <свят> Там выход в теплый курятник у нас сзади, вот это вот, видишь? Это Теплый курятник они у нас там несутся А дальше еще одна вольера Так что места им хватает Даем сейчас лето Даем много зелени им Трава с удовольствием Они там ковыряются в ней Кушают ее так что, Всем удачи Хорошая порода Так что рекомендую Левгорного. Несутся, хорошо. несутся очень хорошо Яичек очень хорошо. хватает Яички беленькие в них Большие, хорошие да. яички. Не мелкие. Смотрите, как она в воду... Пьет. А этот старается, певец, прям вовсю. Дайте перышка перышко сру. А, это твое. Он просто торчит в другую сторону. У них сухенько здесь, загородочка под навес. Солнце к ним не печет. У них здесь очень хорошо. Это вторая наша загородочка. Вот они отсюда выходят. Здесь мы им травку бросаем. Они с удовольствием ее щупают. Зелень. Там Серафим поет, как красиво. Загородочка у них тут хорошая. Вон я шиферину поставил. Они там прятаются. Если дождь идет, могут там спрятаться. А могут в сарайчик зайти вот туда. Так что они тут солнечные ванны принимают. У них тут Виноград сверху. Уже виноград отцвел. Уже вон громки. Сейчас покажу. Ага, вот. Уже гроночки начали завязываться. Это простой Изабелла виноград. Он не прихотливый. Растет сам по себе. Так что у них тут дерево растет. Вот оно. Слива. Вот. И они тут себе гуляют, травку кушают. Травку любят. Вот так живут наши курочки. Им тут хорошо, места много. Так что они загородочки. Огород... Тут у меня калиточка такая вот. Закрывается на супер замок. И все. Это белый пелки теперь арпинтон. Сменился. Теперь... Смотри, как-то курица стоит, как ага. Все, всем пока. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.